Ну что, халявщики, Сапог на с вами. Как и обещал, ебанул видос по GTA Online. А после роковой недели раздача от эпиков в GTA 5, их сервера упали к ебням, и такое состояние было достаточно долгим. А причина в том, что огромная толпа халявщиков, поделившись на три фракции, отправились покорять Лос-Антос, клан шкалеров, клан бомжей и клан читеров. Если что, я состою во втором клане. хе даже сейчас сервера работают иногда нестабильно, и новички никак не могут начать играть в онлайн. В общем, я сам некоторое время осваивался в этой среде, и вот и мы слишком вышло. Сделаю с советами для тех, кто только-только в... окунется в этот мир. Ну что ж, заставочка пошла. Как и предупредил, советы притянуты за уши, но чертовски правильный. Совет один. Обязательно, очень важно, найдите кинтов, с которыми вы будете играть. Обусловлено это тем, что сервера часто выкидывают, и играть в гонки или перестрелки червата тем, что вас просто выкинет. В первое время можете поуполнять сюжетные миссии в закрытой сессии в компании друзей. Если ты гребаный социопат, у которого из друзей только левая рука и аниме тяночка из фантазии, рекомендую выйти на улицу и наконец уже завести новые знакомства. Стоп, сейчас же, блять, карантин. Окей, okay, этот вариант не подходит. Тогда всегда можно найти компаньонов в пабликах ВК или публичных дискорд серверах. В идеале, если будут друганы, очень легко будет скооперироваться и собрать бабок, выполняя совместные висели. А лично у меня был напарник уже более высокого левла, и я смог ебануть немного кэша и опыта. Также мини-совет, если вы брали игру у эпиков, вам халявно дадут тачек, пару недвижимости и лям долларов, не забудьте их забрать. Совет 2. Не стесняйтесь играть в неофициальных серверов. Если ты скучаешь от миссии в официальном онлайн, есть куча возможностей и на других неофициальных серверах. Это не реклама, но ты можешь воспользоваться программой Rage Multiplayer, которая позволит играть в разнообразные сервера, множество RP, например. В RP можно устроиться на разные профессии, приходишь такой себе после рабочего дня, заходишь такой в GTA и идешь уже там работать. Охуенно, да? Но в любом случае, кроме РП, там есть просто сервера перестрелок и вообще безумные места. Мутики, убийства, но ну вот голых сисек не нашел, к сожалению. Скоро как раз начну свои похождения по этим серверам, так что готовьтесь к трэшу. Совет 3. Если получите большую сумму, ну или там, ну 2-3 ляма, да, например, после ограбления, то рекомендую тратить ее вначале на недвижимость с бизнесом. Если быть конкретнее, то вы можете купить клубов, например, мотобаров или аркадных магазинов и начать там бизнес, производство фальшивых денег или наркотрафик. В каждый бизнес по-любому придется вложиться. Как раз на этом моменте можете потратить лям, который вам эпики по эпике подарили. Гарантирую, что вложение окупится не только доходами, но и интересными миссиями. Сам вообще онлайн. Рассчитан на то, что вы будете активно выкупать недвижимость. Отсюда много очень интересных миссий по продвижению бизнеса и так далее. Особенно совет актуален для тех, кто проебал свой бизнес в реальной жизни. Ну, хотя бы в GTA сможете чего-нибудь добиться. Совет 4. Пока сервера не придут в себя, играйте в закрытых лобби. Этот совет тесно связан с первым. В открытые лобби вы либо не сможете зайти, либо зайдете, а остальные быстро ливнут. Как я сказал, серверы ебнуты. Поэтому создавайте закрытую сессию и играйте в ней с братанами или анонимами каким-нибудь. Чтобы вы понимали, гонки, которые вам будут предлагать, или миссии по перестрелкам, или выживания, которые будут светиться на карте, не относятся к вашему лобби. И если вы будете начинать данные миссии, вас перекинет к сессии других челов. А мы помним, что норм поиграть сейчас не особо получается. Поэтому в закрытом лобби не... ну как бы в закрытом лобби не приближайтесь к этим миссиям, не запускайте их. Хотя бы в первое время. Ну что ж, теперь последний совет. Совет номер пять. Чтобы быстро заработать, ебожьте сразу миссии ограблений. После четвертого совета сразу встает вопрос, что, блядь, тогда делать на карте если все выкидывают, грубо говоря. Вечно накататься на тачке и превратить игру в симулятор таксиста вообще не вариант. Поэтому играйте в сюжетные миссии ограбления. Если играете с друзьями, не забудьте добавить его в банду для совместных ограблений. Причем запустить миссию может кто угодно. Даже на подготовках можно нехило поднять бабла. А нам в онлайне кроме фана и бабла вроде бы и ничего и не нужно. Ну что ж, вот и парочку тупых советов хаса пока подошли к концу. Советы проще простого, но многие часто им не следуют, так что пользуйтесь на здоровье. Дальше я буду исследовать просторы разных серверов в рейдж мультиплеер, и вам не придется полчаса перебирать серверов в этой куче, пытаясь найти нужный. Еще раз извиняюсь, что контент в этот момент выходит не так уж часто, можете смело писать мат в комментах с хэштегом Сапог Заебал Делай контент. Я не против. Любая ваша активность дает мне сил сделать следующий видос. И спасибо вам огромное за поддержку. Ждите следующий видос также о GTA онлайн. С вами был Сабог Ленина. До самых скорых встреч. Это... Что за фигня? Как взлетать-то наверх? Это shift, shift, пробел, там. ctrl и shift. ctrl shift, а, наверх, ctrl вниз. А, сейчас подожди. Я не могу это да, взлететь. Просто я могу к тебе честь. И... Нафигё ты че? ты сделал? Подожди, а, нормально? Подожди, я тебе так и... О, нормально. Чтоб за мной менты не гнались, я убил тебя. А убил тебя, убил. Так, честь?